Таунхаус в Сочи за адекватные деньги. Всем привет. Смотрим Таунхаус в Сочи. Действительно за адекватные деньги. Документы готовы к сделке. Проходит ипотека. Коммуникации центральные. Свет, вода. доплаты До за газ нет. Это район Донская вверх. Идеальные подъездные пути. Неплохое окружение. Территория закрытая. Четыре таунхауса, смотрите, какие симпатичные. Продажа остался всего один. каждому тауну имеется два парковочных места. Соседняя стройка закончится в конце этого года. Общая площадь 140 метров. Ну, тут, само собой, кухня-гостиная повторюсь доплаты за газ нет с кухни можно выйти на свою прямовую территорию здесь будет красивая зеленая изгородь навес летняя кухня короче да скорее всего я бы так сделал. Двигаемся дальше. Зеленую изгородь, конечно, вы будете делать, не застройщик. Сюда просится второй санузел. Это французский балкончик. Вид обычный. Имеется полноценный балкон. более достойным видом. А с третьего этажа вид будет еще лучше. Ну, а тут, наверное, можно сделать две спальни. А может быть одну. А может быть спортзал. Окна тонированные. В общем, сделайте как вашей душе угодно. Есть чердак, но я туда не полезу. И такой вид с третьего этажа. Красотища. Как-то так. Вечером тут все в подсветках, смотрится очень сильно. Такой вид со второго этажа соседних таунхаусов, которые сдаются в конце этого года, все же у вас есть правого выбора. Как вам такой таунхаус в Сочи? В готовом варианте стоимость 8 миллионов 800 тысяч, в стройке от 9 миллионов. Вид там немного лучше. Не забывайте поставить лайк за мои старания, подпишитесь на канал, если до сих пор этого не сделали, не забудьте там поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. В инстаграм тоже много чего любопытного. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, недвижимость Сочи. До новых видео. Пока!